объяснить, что у нас с тобой случилось Я не раз просил тебя не уходить Но вот как-то не сложилось И судьбу уже никак не изменить Да, ведь я и не пытаюсь Невозможно то, что было Удивляюсь. А раньше было все прекрасно, Сейчас мы с тобой рассвет. Не было все напрасно, тебя со мною рядом нет. коллег? сильный, отрыв от народа и потерь. Сейчас поцеловать может что-то изменилось. Только вот прошу по улицам один, нету никакой надежды, Толку не что сам себе Будь моей Сегодня вечерком ты зайдешь, друг, ненароком И душевным разговором с кофейком Мы забудем наши ссоры